Приветствую дорогие друзья, меня зовут Вячеслав и сегодня я бы хотел поговорить о двух вещах. Это о графике движения цены биткоина, что изменилось с прошлого моего видео, которое я давал по аналитике данного инструмента. И хотел бы поговорить также о платформе небезызвестной БАКТ, запуск которой мы так долго ждали все 12 декабря этого года. Итак, перед началом этого видео я бы хотел вам порекомендовать мой канал в Телеграме, где я стараюсь давать максимально оперативную информацию по рынку, особенно сейчас, момент такого колоссального падения всего крипторынка, в частности биткоина, да, конечно же, так как от него все зависит. Ссылочка на него будет в описании, пожалуйста, подписывайтесь, как вы можете видеть, я вчера давал это и глубокой ночью практически, да, и сегодня уже с утра дал свои комментарии относительно движения цены, Поэтому подписывайтесь, чтобы получать оперативную информацию по инструменту. Что же касательно сейчас ситуации, которая складывается. Вот эта вот свеча зеленая, которую, на которую указывает стрелка, она вчера меня очень сильно замотивировала. В том плане, что обычно такие импульсные свечи, а эта свеча была действительно импульсная, они сопровождаются аномальным объемом. И свеча, конечно, она достаточно хороша, то есть мы можем говорить, что по price но это... Было поглощение предыдущей свечи, да, следовательно, перехват инициативы, но нужно обращать внимание здесь также на объемы, без объемов никуда. И объемы как раз меня достаточно смутили, так как они были меньше, чем у предыдущей свечи. А это говорит нам о том, что все-таки говорили о перехвате инициативы еще рано. И вот эта вот свеча, она была не оправданно относительно своего объема, который был указан. После чего, опять-таки, со стороны продавцов была попытка продавить цену вниз, но и тут ее тоже не пустили ниже. Как мы можем видеть, потом сформировался вот этот вот пинбарчик, который, собственно, нам и показывает, что вот как раз на вот этом вот отрезочке, на этом диапазоне, да, именно который формируется на уровне 4,5%, Точнее присутствует достаточно сильная поддержка, которая пока что не дает цене уйти глубоко вниз. Но в то же время сверху давят и продавцы, потому что не дают они развернуться покупателям и уйти на нормальную коррекцию какую-то хотя бы до ближайшего уровня, который вот сейчас у нас у меня выделен здесь красным цветом. Я считаю, что он должен быть протестирован еще в дальнейшем. Когда это произойдет, к сожалению, я сказать не могу. И сейчас ситуация очень похожа на то, как себя ведет биткоин уже последние несколько месяцев в да, своего падения. Это то, что после каких-то движений, более-менее вменяемых, нормальных, он показывает боковик и достаточно продолжительное время. Поэтому сейчас я точно так же жду боковое движение, потому как даже фундаментально пока нет никаких толком новостей относительно того чтобы он рос вверх единственное что могу сказать еще технически на что это похоже и какие есть факты говорящие о том что цена еще может сходить вверх уйти на коррекцию это то что уровень роса если мы посмотрим на дневке он показывает исторический уровень перепроданности инструмента если мы обратим внимание то к данному уровню перепроданности инструмент подходил последний раз в 2013, 2014 и 2015 годах. Все остальное время, которое инструмент двигался, он находился в нормальных диапазонах. Соответственно, это тоже является одним из знаков, что возможно на данном этапе будет произведена коррекция, потому что слишком уж переговор перепродан токен. Также мы можем наблюдать, что присутствует дивергенция на индикаторах RSI и MACD. MACD сейчас выходит, показывает, точнее, нам входит в фазу покупок. Это видно на графике сейчас. Вы можете наблюдать. Следовательно, мы можем только лишь дальше оценивать ситуацию, исходя из движения цены, то что нам будет показывать график. Пришло время сейчас. Озвучить предосторожность, я вас призываю к тому, чтобы вы не воспринимали мои слова как инвестиционный совет, не бросались на данный момент в покупку биткоина, тем более если вы не связаны со сферой инвестирования и трейдинга, и не понимаете, как это безопасно делать, для того, чтобы не потерять весь свой депозит. Воспринимайте мою информацию просто как ознакомительную. Теперь хотел бы я поговорить о платформе BACT, которую мы все ждем с вами 12 декабря. И которая могла бы дать новый виток движению цены криптовалютного рынка А именно, как все предполагают и как все надеются, в том числе и я То, что рынок все-таки развернется и пойдет вверх так это, это достаточно значимое событие для всей криптоиндустрии. Но буквально вот 16 часов назад был твит на их официальном твиттер-канале о том, что запуск данной платформы переносится на январь 24 числа 2019 года. То есть, друзья, радуется пока еще рано. И скорее всего, что мы можем увидеть с вами все-таки движение крипторынка еще ниже. Возможно, это будет та же цифра 3,5% тысячи, о которых я говорил уже ранее, и она будет вполне реальной. Я никого не пугаю, я просто озвучиваю свои мысли. И я сейчас бы хотел перейти к небольшой презентации, которую я подготовил для тех моих зрителей, которые не знают, что такое платформа БАК и которые дадут ясное понимание, что она может с собой принести и что она может значить для крипторынка. Итак, как Бакт изменит рынок криптовалют? Для тех, кто не знает, что это такое, это платформа по торговле на криптовалютном рынке, которая позволит институциональным инвесторам официально заходить в этот рынок со всеми вытекающими из этого последствиями. Какими фишками обладает данная платформа? Значит, первое, это торговая площадка. То есть мы понимаем, да, на этой платформе можно будет производить какие-то операции со спекуляцией да, на криптовалютном рынке. Дальше, это цифровое хранилище, то есть она будет выступать также и в качестве определенного хранения криптовалют, можно будет на ней осуществлять клиринговая палата. Еще одна фича, которую будет предоставлять БАК и гарантийный фонд обеспечения, я так думаю, что по аналогии с банками и их гособеспечением точно так же будет выступать эта площадка и в сфере криптовалют. Основной минус, который усматривает интернет в данной площадке, это то, что данная площадка будет централизирована. И как итог с этого централизация в принципе всего крипторынка. Почему я об этом поговорю еще чуть позже. И, собственно, что такое бакт? Бакт это посредник между покупателем и продавцом криптовалюты, своего рода брокер, да, будем так говорить. Насколько же плоха централизация? И, естественно, всем знаем, что это отход от заветов стоши то данная централизация она может привести к укреплению своеобразного моста между капиталами институционалов и миром криптовалют без нее криптоэкономика не сможет прочно укрепиться в виде получения средств взаимных пенсионных и хедж-фондов на протяжении десятилетий я думаю что вы понимаете многие конечно криптоэнтузиасты говорят о том что Централизация убьет крипторынок Централизация это большой скачок назад и совершенно другая сфера Но я лично от себя хочу сказать, что Друзья, мы все с вами живем в государствах Государства никуда от нас не денутся Мы от них никуда не можем деться По крайней мере еще в ближайшие десятилетия В чем основные плюсы данной платформы? Исключен кредитный риск Исчезнет риск повторения коллапса МТГОКС Никаких нарисованных объемов. Торговля будет вестись без кредитного плеча. Торговля через доллар и евро. Никаких стейблкоинов и суррогатов. Фьючер будет постановочный сроком на один день, а не расчетный. Контролируемая среда. Будут действовать правила торгов стандарта KYC и AML под неусыпным контролем регулирующих органов, которые регулируют деятельность фьючерсов. И вот как я считаю основная фича данной платформы это то, что она будет врезана якобы в блокчейн биткоина. Соответственно бакт и биткоин станет одним целым. Конструкция представляет собой об решение протокол второго слоя, где транзакции проходят внутри платформы, не увеличивая нагрузку на основную сеть. Этакий аналог Lightning Network. Бакт, по сути, станет надежной альтернативой холодным кошелькам за счет эшелонированной защиты в виде барьеров, как церемонии подписания биометрических сканов в мультиподписи с шардинга. При этом само цифровое хранилище, где будут храниться биткоины, будет недоступным через интернет. Основная идея. Бакт устранит препятствия в виде отсутствия прозрачного ценообразования и недоверия к площадкам, где формируются цены. И возможно, кстати, еще уберется основная проблема в том, что, как вы знаете, сейчас существуют различные котировки. Котировки по инструментам, они разнятся на каждой бирже. Где-то есть свеча, где-то есть тень, где-то ее нету. И yeah. если вы торгуете, то вы понимаете, что особенно для дейтрейдеров это имеет большое значение, так как нарушается стратегия торговли, нарушается правильность входа и непонятно на какую биржу ориентироваться, где котировка является более правильной. Соответственно, на этой платформе, я так понимаю, что она будет являться эталонной, и, собственно, от нее будут исходить более правильные котировки. Итак, запуск данной платформы намечен уже на 24 января 2019 года. Соответственно, эта дата тоже является, я так понимаю, приблизительной, потому что наверняка сказать о том, когда будет запущена данная платформа, никто не может. И, как мы можем видеть, что приближение к данному числу, точно так же может быть она перенесена на неопределенный срок. да. Собственно, история повторяется точно так же, как и с переносом ETF, Как по мне, да, очень похожая ситуация. И данный материал был создан по материалам РБК Крипто. И также я вас приглашаю присоединиться к моему сообществу криптотиме. Это... Канал в Телеграме, где вдается оперативная свежая информация по рынку криптовалют, также информация, сигналы по торговле не только на криптовалютном рынке, но и на рынке Форекса, так как криптовалютный рынок сейчас находится в стадии вялотекущей линии. На этом, друзья, у меня все. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Телеграм и до новых встреч. Пока!